Добрый вечер вам всем рада вас приветствовать в новом году в новом году это наш первый открытый флешмоб вместе с тренинговым центром мазграде и решили мы начать год такой классной темой как кристалл личной силы собственный успех собственные достижения и как выйти на уровень успешной самореализации всем желаю чтобы 2020 год стал годом прорыва улучшения жизни привнесения каких-то приятных радостных моментов и процветания и крепкого здоровья это очень важно сегодня мы как раз поговорим с вами о, о том что влияет на наше здоровье на наш успех на наше процветание и я думаю что многие из вас сегодня сделают для себя определенные открытия Итак, с такими такими вопросами или сложностями или э, проблемами вы на сегодня сталкиваетесь, которые пока у вас не получается решить, или какие бы просто хотели свои э, решить э, ситуации, э, проблемы не люблю я слово, но его как бы трудно заменить чем-то. Да? То есть какие-то ситуации, какие-то моменты, которые хочется решить или хочется исправить. Поделитесь. Очень важно, вы думаете, для чего я спрашиваю, да? Там, что волнует, что беспокоит, что хотели бы решить. Очень важно это осознавать, да? потому что мы очень часто просто воспринимаем, что что-то не так в жизни происходит настроение плохое усталость какая-то апатия как кто-то да, из вас пишет или что-то не получается но не до конца понимаем что именно расстраивает или что именно не работает и вот такого рода вопросы это коучинговые вопросы которые я вам задаю в начале вебинара они помогают на самом деле настроиться на себя и разобраться а что это такое что меня например на сегодняшний момент расстраивает или не удовлетворяет или мне мешает и так далее и это уже половина дела когда мы идентифицируем проблему мы уже понимаем с чем нужно работать поэтому я всегда спрашиваю и рекомендую вам как бы отвечать на эти вопросы чтобы пришло понимание и ясность так, хочу научиться быть более целеустремленной. Все время возникают какие-то отвлекающие ситуации от намеченных планов. Угу. Нерешенная задача – найти работу сына. Она может быть нерешенная, потому что это не ваша задача. Вот об этом я на тренинге буду много рассказывать, как мы сливаем свою личную энергетику, свой потенциал, пытаясь решить не свои задачи, не свои вопросы. Но это так, не буду отвлекаться на эту тему. Но это э, бич всех мам, всех, э, особенно мам, да? э, потому что с, с, у отцов это как-то попроще. А вот мамы э, очень сильно вовлекаются всегда э, в жизнь своих детей, не давая очень часто им возможности реализовать себя. И тем самым э, ухудшая ситуацию, не помогая на самом деле вот. но не будем сейчас отвлекаться на эту тему да. так взаимоотношения с негативными родственниками угу. ну в общем все по той теме которую я вам сегодня приготовила. Мы с вами будем примерно полтора часа сейчас общаться, и за эти 90 минут я постараюсь вам дать очень много полезной информации, полезного контента, который может вам открыть глаза на многое на том, что на самом деле может блокировать и поступление доходов, и успешную самореализацию, и создание отношений, и влиять на здоровье мы сегодня будем с вами говорить про токсины токсины токсичную среду токсичные отношения только не химические а энергетические токсины я вам расскажу какие три фактора ключевые на самом деле создают очень много бед мы с вами даже диагностику проведем, попробуем провести. Будет зависеть, конечно, от того, насколько вы настроены, чтобы понять, что у вас в подсознании творится. Да? Ну и думаю, что каждый из вас к концу вебинара поймет почему например вам не хотят платить за ваши услуги или повышать зарплату почему вам не удается достичь своих целей как правильно нужно закрыть Год, чтобы не перетаскивать какие-то неудачи и неприятные моменты из прошлого года или нескольких годов в свое будущее. Тем более, что год такой 2020, он такой очень важный, да, такой переломный момент в истории, в энергетике. Так что вот этим будем с вами заниматься. Вижу комментарии Елены, что после... Меня порыв любви это очень радует это очень радует для тех кто меня впервые наблюдает слушает прежде чем мы начали я представлюсь. зовут меня ту резкостью мендоса я работаю с людьми уже пятнадцатый год пошел с нового года я являюсь психологом коучем сертифицированным нумерологом преподавателем нумерологии и специалистом по ряду направлений такие как кармическая коррекция реинкарнационная терапия эмоциональный интеллект энергоинформатика. И, в общем-то, что я могу сказать? Что программы свои я создаю сама. Это и тренинги, это обучающие курсы. На основе всего того, что изучила, да, обучаясь, обучалась я много, продолжаю учиться. Это необходимость, да, это потребность базовая для меня. Ну и благодаря личному опыту, который приобрела а, на сегодняшний момент вот а, та тема которую а, сегодня буду вам раскрывать она на самом деле очень актуальная может быть для кого-то а, слова которые я а, употребляю да там описывая даже эту тему они не совсем понятны как энергоинформатика или токсины или а, там Тонкие дела человека, энергетическое поле, но это не уменьшает актуальность темы. Можно сказать, по-другому, более простым языком, и я буду его употреблять. Я просто очень хочу, чтобы вы открылись, настроились и попробовали ну, объективно анализировать свою жизнь что с вами происходит как это на самом деле проявляется у вас это все что я прошу и если вы будете настроены и открыты вам откроются глаза на многие вещи сегодня вы поймете как можно на самом деле навести порядок в своей жизни и в своей голове Потому что моя цель это и понимание, и мотивацию дать вам хорошую: показать, как можно на самом деле избавиться от токсинов, какими бы они ни были. Они бывают разные. Да? Вижу ваши пятерочки пятерочке отлично. Но ну, а начнем мы с вами с хорошего. Мы начнем с вами с понимания, что такое кристалл личной силы. Давайте назовем это неким э, свойством качеством особенностью э, человека можно на самом деле э, считать это э, энергетикой которая э, хранится внутри кто-то в самом начале из вас спрашивал где этот кристалл взять где его найти по многим интересным версиям кристалл личной силы находится в сердце человека потому что сердце это ядро личности сердце соединяет нижние и верхние центры человека чакры да, соединяет соединяется именно в сердце наше животное духовная природа и а, когда на самом деле у нас а, есть баланс а, между духовным и телесным а, то а, считается что а, человек такой человек гармоничный да? так вот кристалл он находится у нас в сердце а, что это такое это проявление это проявление э, в нашей жизни, то, как человек проявляется и какие достижения э, он имеет. Да? это вот если объяснить понятным языком, что такое кристалл личной силы. Можно, конечно, э, объяснять сложным э, языком это синхронизация определенных полей энергетических, включение всех тонких тел, э, на активация определенных моментов. Ну, давайте попроще как это проявляется в жизни чтобы это было понятно например это проявляется хорошим физическим здоровьем то есть когда у человека активирован кристалл личной силы такой человек не болеет да? ну а там, простудные заболевания бывает возможно потому что очень часто это зависит от адаптации к энергии до да, или переходу на новый уровень то есть простуды возможны но вот серьезными какими-то заболеваниями нет. когда активирован кристалл личной силы у человека такой человек очень энергоизбыточный он активный то есть апатия это не сюда лень депрессия это не сюда когда активирован кристалл личной силы мы находимся в состоянии радости только не эйфории да, это скажем так перебор а состояние вот такого э, счастья тихой радости как я называю радости того что живу, э, предвкушение того что принесет мне день э, да, и такое хорошее состояние теплое состояние внутри вот есть показатели конкретные в социуме да, когда работает кристалл личной силы это успешная самореализация когда активирован кристалл вы не можете не быть успешными это естественно процветание одно дает другое вы реализуете себя вы процветаете да. обязательно с активацией кристалла приходит понимание своего предназначения и это естественно помогает успешно реализовать себя и когда человек знает свое предназначение реализует его да, реализуется он естественно получает признание в том что он делает он может он становится востребованным либо специалистом либо партнером тут уж зависит от вашего предназначения значения, да, может быть, родителям может быть, другом, может быть, художником и так далее. Да. Еще один очень важный признак того, что кристалл активирован, это творчество. Это творческий поток, то есть это постоянное созидание, какие-то новые идеи. Я имею в виду творчество, это не обязательно писать картины, а творчество каждый день в том, что мы делаем, как приготовить что-то по-новому, да, в общение, в свою работу что-то новое привносить, в свое жилище что-то. То есть постоянный поток созидания вот ну естественно уверенность в себе приходит потому что я еще раз говорю кристалл он у нас в сердце находится и когда он активируется он активируется только при определенных да усилиях человека осозна осознанности определенной и это происходит только когда человек уверен в себе то есть он верит себе и верит в Бога да. отсюда приходит умение любить и принимать любовь часто с этим бывают сложности у многих вот это показатели да? так проще конкретными качествами как конкретными проявлениями объяснить что такое кристалл личной силы надеюсь это понятно сейчас хочу попросить вас задуматься и почувствовать может быть много женщин у нас женщины больше чувствуют мужчины больше думают почувствуйте или подумайте как вы считаете ваш кристалл личной силы он активирован на сегодня он работает просто по вашим ощущениям напишите мне пожалуйста в чат может какие-то моменты работают, но вы не чувствуете, что работает кристалл в полную силу. Или вы чувствуете, что нет, он не активирован. И то, что вы на сегодняшний момент достигаете, имеете, это больше через э, труд, через волевое усилие, но не потому, что кристалл личностной силы вашей. Работает. Так, нет, не особо, нет, не работает, не активирован только творчеством. Угу. Нет, думаю, процентов на 60, не в полную силу, да, не в полную силу. Нет, на 70 процентов. Ну, 70 это уже хорошо. Если 70 у вас больше 50 процентов, уже должны быть хорошие результаты. В жизни так думаю что активирован но не на 100 хотелось бы большего угу. пишите пишите пишите анализируйте деактивирован кстати бывает такое что э, кристалл нашей личной силы блокируется определенными э, обстоятельствами определенными э, моментами я сейчас расскажу как это происходит чтобы э, было понимание вообще на самом деле если не брать во внимание какие-то ну, исключения когда очень тяжелое детство и очень там, тяжелые какие-то трудные времена в начале жизни то по идее если все хорошо в 21 год у нас есть все предпосылки для того чтобы на начальном уровне наш кристалл активировался. И если это происходит, дальше в задачу человека входит его развитие, его усиление. То есть кристалл должен расти вместе с вашим ростом духовным, и вместе с вашей реализацией себя как личности. И бывает, что так и происходит. Так происходит и происходит происходит постоянно да? есть такие люди а бывает так что до какого-то момента идет вот это развитие рост и успех и деньги приходят и вы как партнер востребованный, интересный, какие-то интересные проекты работа а потом вдруг как будто бы это все сходит на нет вот кому знакома такая ситуация Поставьте сейчас плюсики, когда вот э, на каком-то этапе вроде бы как будто э, останавливается все или очень замедляется процесс э, успешной самореализации. Ус, э, процесс, знаете, как вот... Э, слово успех не отражает то, что я хочу сказать. Вот как будто замедляется рост на да, э, замедляется рост э, либо во всех сферах либо в какой-то одной очень явно э, и потом начинают какая-то зона сильно страдать например финансы или отношения или здоровье просто выпадает и так далее но я вижу по плюсикам что понимаете да, э, о чем я говорю вот это э, очень похоже на блокировку да, э, кристалла личной силы как почему это происходит здесь нам немножко нужна энергоинформатики, биоэнергоинформатики то есть должно быть понимание что из себя представляет человек я думаю что ни для кого не секрет из присутствующих сегодня что человек представляет из себя не только физическое тело да, а еще в общем-то конструкцию которая состоит из шести тонких тел и ну, грубо говоря, такую матрешечку. Да? И каждое из тонких тел несет свою функцию. Наше физическое тело, естественно, оно нам дает возможность совершать действия да, определенные. Следующее за ним энергетическое тело, оно дает нам энергию, силу, оно дает нам здоровье. Еще следующее тело, астральное или эмоциональное, оно отвечает за реализацию наших целей, желаний, естественно, за нас эмоции тут же страхи наша воля дальше ментальное тело которое отвечает за наш разум за наш интеллект дальше кармическое тело которое отвечает за наши намерения бадхическое тело отвечает за нашу веру атмическая за контакт с богом и для чего я вам это рассказываю на самом деле все очень просто Тела связаны между собой. Невозможно отделить физическое тело наше от наших тонких тел. Это происходит только в случае смерти человека. Да? Ну, то есть физика остается, мы в оставляем в земле физическое тело, да? но тонкие тела они не исчезают, это... наматываются на тело вашего духа и в общем ничто никуда не уходит но для чего я это говорю все взаимосвязано очень сильно взаимосвязано и если на каждом из уровней у вас чистенько да, если тела гармонизированы друг с другом, они работают синхронно, эмоции дружат с мыслями и с физическим телом, ваше намерение соответствует тому, что вы делаете, что вы декларируете, все это подкрепляется верой, то вот тогда у нас активируется кристалл личностной силы понятно о чем я говорю ребят единички поставьте пожалуйста то есть на самом деле мы можем сказать что активация кристалла личной силы происходит тогда когда э, все все наше поле все наши тонкие тела находятся в чистоте это раз и во второе в балансе но э, этого к сожалению достичь э, достаточно сложно и э, постоянно я бы сказала изо дня в день происходят какие-то а, атаки на ну, на наше поле на нашу систему энергетическую на наше тело что блокирует а, кристалл личной силы элементарно например негативные эмоции которые вы переживаете страхи какие-то разочарования конфликты, раздражение да, вот это все на уровне эмоционального тела будет создавать дисбаланс уже нет баланса да? или например какие-то ваши негативные мысли когда вы снова и снова думаете о чем-то с негативным окрасом какие-то ваши убеждения негативные на ментальном теле будут создавать дисбаланс уже нету чистоты да? ошибки неверные решения на уровне кармического тела все это создает так называемый энергетический мусор да? то есть засоряет наши тонкие тела и чем больше этого мусора тем меньше ваша проточность и получается что с каждым годом кристалл личной силы все менее активен то есть все меньше процветания но э, все больше вы как бы утяжеляетесь за счет вот этого вот энергетического мусора и вы можете даже это чувствовать как утяжеление да вот например чувство апатии отсутствие энергии э, депрессии какие-то э, двоечки поставьте если э, ясно что имеет в виду под энергетическим мусором и что блокирует, кристалл нашей личной силы. Я думаю, что многие из вас очень хорошо э, это чувствуют, да? вот это вот чувство тяжести. Просто мы себе не отдаем отчет э, в том, что это такое. Мы можем сваливать и часто очень на погоду, на э, магнитные бури, на ситуацию в стране, на плохое настроение, но э, э, отчасти что-то в этом есть но поверьте сегодня разложим по полочкам что такое токсины как какие три фактора влияют на ваше состояние вы очень четко поймете что да нет все гораздо проще и может быть тем самым несколько сложнее потому что приходится прилагать усилия для того чтобы это изменить и стать тем человеком который будет отличаться от большинства своего окружения то есть стать легким угу. что я сейчас предлагаю сделать я сейчас предлагаю попробовать сделать со мной одну диагностику которая называется лабиринт эта технология лабиринт она очень интересна. она позволяет в общем-то увидеть какие-то интересные моменты которые у нас с вами происходят в подсознании то есть достать на уровень сознания то о чем вы может быть не догадываетесь эта технология она позволит вскрыть на самом деле очень многие моменты которые могут блокировать успех или придет понимание что не работает и так далее значит что вам нужно сделать вам нужно сейчас просто откинуться на спинку кресла стула если вы сидите на стуле и закрыть глаза просто закрыть глаза Глаза нужно закрывать обязательно, а вы таким образом погружаетесь в себя, да, переключаете фокус внимания с внешнего на внутренний мир. Сделайте глубокий вдох через нос, задержите дыхание и начните очень медленно выдыхать через рот как будто дуете на что-то. медленно-медленно насколько хватает дыхания выдыхайте еще один вдох выдох и сейчас просто внутри себя мысленно сформулируйте намерение я хочу увидеть свои подсознательные страхи ограничения блоки и проблемы просто такое намерение сформулируйте и сейчас представьте что вы вдруг оказались у входа в лабиринт вот лабиринт прямо перед вами и вы прям ощущаете, что там это лабиринт, там может неизведанное, там непонятно, что вы стоите у входа в этот лабиринт, пока еще не вошли. Отследите свое ощущение. Вот вы перед входом, что вы чувствуете? Как вы себя чувствуете? Вы расслаблены или наоборот, вы собраны или вы напряжены? но вы понимаете что у вас нет другого выхода кроме как войти в этот лабиринт вам нужно туда идти у вас нет другого варианта кроме как пойти в этот лабиринт и вот вы начинаете свое движение по лабиринту вы вошли вы идете идите по лабиринту И чем глубже вы углубляетесь, старайтесь отслеживать свои ощущения. Как вы себя чувствуете в этом лабиринте? Он вообще у вас какой? Он каменный, какого он цвета? Он там, серый, коричневый, другого какого-то цвета? Там Стены из камня, или это земля, или что это? Пол, стены лабиринта может быть вы слышите какие-то звуки в этом лабиринте идите идите все дальше и глубже и а, попробуйте осознать что вы чувствуете когда вы идете по этому лабиринту вы спокойны, или может быть вам тревожно может быть даже страшно если кто-то кроме вас в этом лабиринте отслеживайте свои ощущения пробуйте найти выход из лабиринта Лабиринт ⁇ это сложная конструкция. Не всегда легко и быстро мы можем найти выход. Доверяйте себе, своей интуиции. Я не знаю, пробуйте. Может быть, не сразу получится этот выход найти. Может быть, будут тупики. А может быть, легко получится. Пробуйте. Вы понимаете что вам нужно выходить из лабиринта выходите сейчас находите выход и выходите из лабиринта представьте что вы вышли из лабиринта и что перед вами что вы видите куда вы в конечном итоге попали что это за место такое вдох выдох можно открыть глаза я вам в помощь дам сейчас несколько вопросов важно чтобы вы сами для себя осознали какие основные моменты что чувствовали во время лабиринта каким он был этот лабиринт да? узким широким маленьким темным, светлым, что вы чувствовали, какие эмоции да, вы испытывали. Вот это пишите сейчас в чат, потому что это техника, которая нам позволяет работать с подсознанием да, и выявлять а, определенные интересные моменты, о которых мы часто даже не подозреваем. Пишите, поделитесь, может быть, какие-то интересные моменты. Так, лабиринт зеленая изгора, чувствовала себя спокойно, довольно быстро нашла выход. Хорошо. Так, представила лабиринт, появилась широкая красная стрела, пересекающая все пространство вперед. Видимо, к выходу. В сам лабиринт войти невозможно, так как не видно входа. У меня не получилось это все ответы на самом деле на определенные вопросы пока вы пишете я уже дам расшифровку этой технологии да? а, что такое лабиринт а, лабиринт это то как подсознательно а, наше подсознание воспринимает наше будущее нашу жизнь и а, нашу жизнь сейчас и жизнь в будущем а, вход в лабиринт это на самом деле а, ключ понимание к тому, как я живу. Если вы не можете найти вход в лабиринт, то это может говорить о том, что вы не находитесь в таком моменте сейчас, что вы не понимаете до конца себя, своих целей, своих желаний, э, чего вы хотите получить, куда вы хотите прийти. Нам да? и э, э, это это ответ. Это ответ на вопрос, да? Я сейчас буду просто давать трактовку. Вы пишите свои комментарии. То есть лабиринт это наша жизнь, наше настоящая. И то, как вы этот лабиринт увидели, это значит, вы вот так воспринимаете жизнь, на да? Если это зеленая изгородь и вы чувствовали себя спокойно то восприятие жизненно сейчас она нормальная да? ну то есть вы чувствуете что в целом все в порядке если есть такие моменты как серые стены или узкий лабиринт или темный или нависающий да то именно таким образом вы воспринимаете жизнь как будто что-то давит или мало вам да? недостаточно э -э не чувствуете себя достаточно свободными э и так далее так вот интересно одна зеленая одна бетонная это говорит о дисбалансе энергии ирина мужской и женской э когда стены лабиринта разные или может говорить о том что очень сильно что-то тревожит и беспокоит темные бетонные стены говорит о том что не хватает жизни не хватает эмоций и радости серые стены то же самое лариса то есть хочется быстрее да, закончить этот этап хочется быстрее выйти из лабиринта то есть это говорит о том что живете быстрее хочется проскочить какой-то период в жизни так страшно было заходить страх узнать себя не могла зайти в лабиринт неготовность посмотреть объективно на то что происходит в жизни жанна есть страх какой-то увидеть как обстоят дела на самом деле это когда не можете войти в лабиринт так тревога угу. ну в общем объяснила ребята да вы должны для себя сделать такие выводы если это резюмировать зеленый светлый яркий вабиринт вы чувствуете себя уверенно спокойно вы легко находите выход все в порядке если есть чувство тревоги паники не можете войти в лабиринт лабиринт на вас давит вам некомфортно это говорит о том что существует что-то что сильно очень тревожит ваше подсознание определенные страхи тот же энергетический мусор в виде накопленных уже до да, определенных энергий которые дают вот это вот ощущение дискомфорта комфорта вот. ну и финальная точка это что вы на выходе видите а выход это как раз таки то как ваше подсознание воспринимает будущее и у кого выход это пропасть обрыв это тоже определенный ответ да, который говорит о том что есть страх перед будущим нет уверенности или настолько вот этот груз энергетического мусора уже тяжел что подсознание думает о том чтобы упасть то есть провалиться или сдаться на уровне подсознания это может быть вот так трактоваться ребят вот такой вот тест плюсики если понятно расшифровала вы еще можете думать много об этом потому что он такой включает на самом деле думательный процесс и мне очень часто в тренингах помогает понять что именно нужно сделать как помочь клиенту который пришел да, с чем нужно справляться и вы знаете вот эта диагностика она очень четко позволяет диагностировать страхи наши внутренние она позволяет четко диагностировать вот эти вот накопленные негативные энергии и можете ее периодически использовать она ну, помогает нам понять что и как а мы сейчас с вами двигаемся дальше стрелочки которые ведут к выходу есть возможны какие-то ориентиры да? или вы ждете чтобы кто-то подсказал вам указал путь и сказал иди туда вы как бы ждете помощи со стороны вместо того чтобы самостоятельно предпринимать какие-то свои шаги Бывает, что подсознание не пускает войти, это это тоже будет говорить о страхах, ребята, когда не можете войти, то есть подсознание блокирует только когда есть страх. Страх узнать, увидеть, понять а, а, то есть нету да, доступа к своему подсознанию. Может быть, и это часто случается, если вы не готовы. А, вот. Но знаете, с моим а, опытом, с моей практикой могу вам сказать, что когда вот эта вот неготовность якобы, да это как раз-таки говорит о том, что нужно приложить усилия и сделать этот шаг навстречу себе, провести анализ, разобраться, что не так в моей жизни, что меня так пугает, что я даже не могу это увидеть или это понять. Тогда только возможен успех, ребята. Тогда можно сдвинуться с мертвой точки Двигаемся дальше, да, продолжаем. Я хотела вам показать один из инструментов, который можно использовать. На тренинге я дам еще ряд очень сильных техник, которые прям детально позволят увидеть, что мешает, что блокирует кристаллы вечной силы и изменить это это вам привела в пример ну, чтобы немножко мы да, мы начали разбираться как у нас обстоят дела двигаемся дальше что сейчас если подходить с научной точки зрения что блокирует кристалл личной силы у нас есть три фактора на самом деле которые влияют на всю нашу жизнь первое это наше мышление Второе это наше близкое окружение, и третье это среда обитания, где мы с вами живем и где мы с вами работаем. Может быть, для кого-то это кажется маловероятным среда обитания на меня влияет, мои близкие влияют, и мышление вот так, чтобы сильно, но на самом деле это влияние, оно невидимое, но оно огромная я бы сказала колоссальная чем больше я изучаю информатики тем больше я склоняюсь к тому что именно эти три фактора очень сильно влияют на наш с вами на нашу с вами жизнь если посмотреть с позитивной точки зрения например когда человек Мысли, позитивно да он проработал расчистил весь свой мусор энергетический сбалансировал э, тонкие дела которыми о которых я вам рассказывала да, и э, его окружают такие же люди спокойные гармоничные чистенькие позитивные сбалансированные которые верят в вас, да, и то место, где вы живете или работаете оно энергоизбыточно, наполнено хорошей чистой энергией. То вы будете удивлены, но само собой происходит процветание, сам собой приходит успех. Да? Такие варианты они есть, они возможны. Это не выдумка. Так люди живут. Да. но чаще все-таки не так да? чаще наоборот как наоборот а чаще эти три фактора они являются токсичными да? и это собственно говоря ответ на вопрос почему многие люди ставят цели мечтают но не достигают успеха и процветания только какая-то часть людей ну, мы можем сказать что успешные можно говорить что повезло а можно подумать с той, с той точки зрения с той точки с такой позиции что эти люди просто знают что-то да, и применяют эти знания успешно в своей жизни я лично склоняюсь больше к этому варианту да, потому что на сегодняшний момент доказано есть масса литературы есть масса разных источников в которых вы можете прочитать что Одним из самых сильных препятствий на сегодняшний моменту к успеху и процветанию являются токсины, да, о которых я вам говорила. Энергетические токсины, энергетический мусор. Что это такое? Это частицы низкочастотные, которые имеют свойство вот загадить, закупорить, засорить то пространство, в котором они возникают. И пространство под термином пространство я понимаю нашу голову наше тело наше сердце наши тонкие тела наши чакры все наше энергетическое поле место где мы живем до да, спальня например или рабочий кабинет кухня даже и так далее или жизнь в целом то есть существуют токсины энергетические которые очень здорово усложняют нам с вами жизнь. И с ними нужно разбираться. Если мы не наводим порядок, это я, уже чуть забегая вперед да, говорю, то с каждым шагом, с каждым годом на самом деле сложнее. Я эту тему энергетического мусора не первый год поднимаю. И те, кто меня слышит, кто приходят ко мне в тренинге, да, на практику, на интенсиве по чисткам, по коррекциям, они разделяют жизнь на до и после. И у вас тоже будет такая возможность. Итак, первый фактор это все, что связано с нашим мышлением. Да? Голова моя глупая, негативные мысли, какие-то сомнения, какое-то критическое мышление, когда мы о чем-то думаем с осуждением, критикующие да? все это создает токсичное мышление. И если этот процесс представьте он же происходит каждый день в голове этот процесс если вы привыкли так думать если вы не знаете как этот процесс останавливать токсины оказывают свое воздействие да, это как бактерии гриппа до да, любого вируса каким образом это проявляется когда мышление становится токсичным ну, теряется ясность мышления вы не видите свои цели четко перекрывается творческий поток память становится хуже с точки зрения например здоровья ухудшается работа гипофиза гипофиз влияет на всю нашу духовную эндокринную систему то есть на все железы и происходит гормональный сбой на самом деле да, из-за токсичного мышления, ребята. Ну и, конечно же, успех становится очень сложно достижимым. Вы сейчас, пожалуйста, честно мне напишите в чат вот, как вы считаете, насколько ваше мышление позитивное? О чем вы думаете часто? На чем сосредоточены в большинстве ваши мысли? они сосредоточены на том чего у вас нет или что не так или наоборот они сосредоточены на вере в успех на том что уже есть на том что уже хорошо да? просто сами для себя проанализируйте признаваться в этом бывает нелегко в том что сам своими мыслями создаешь себе серьезные препятствия и проблемы да? Но это так это так и кто скажет что невозможно контролировать свое мышление я готова поспорить потому что это то что поддается тренировке, да как и любая мышца нашего тела это можно тренировать было бы желание ну вот, но сейчас если вы вот проанализируете да, как вы мыслите о чем вы мыслите на чем вы сосредоточены у вас уже будет очень четкое понимание что не так да? если хотя бы 50 процентов ваших мыслей и желаний целей ваших да, не реализовывается это говорит о том что мышление токсично потому что э, недостаточно э, личной силы кристалл личной силы не работает на полную мощность когда ментальное тело замусорено да, э, ну, когда присутствует токсичное мышление так 50 на 50 позитивных 70 мое мышление более чем токсично вера в успех 80 позитив хорошо если так к сожалению токсично ну будьте сами с собой честны это важно мне же в общем то я только за то чтобы у вас был позитив Но, как правило еще раз вам говорю самым лучшим показателем является то как вы живете Ребят, если у вас нетоксичное мышление, вы успешны, вы востребованы, с вами хотят быть, находиться, у вас хотят покупать, с вами хотят обмениваться энергией, чтобы вот этого вашего позитива получить. Да? И наоборот, если... Мышление токсично, то большинство целей и желаний не удается реализовать, и нет востребованности такой, нет такого интереса к вам, как к личности. И это очень легко проверить. Вы можете с этим сами понаблюдать и посмотреть. Можно сделать еще одну диагностику, которая позволяет более четко и детально понять, а что же это у меня? Токсичное мышление или нетоксичное? Потому что мы очень часто любим пребывать в иллюзиях относительно себя. и скажем так давать не совсем объективную оценку реальность отличается от той оценки которую мы себе даем вам в помощь еще одна диагностика вы можете просто э -э, прочитать э -э, вот эти фразы это фразы мысли которые возникают у нас в голове да? и если вы э -э, словите свои мысли здесь э -э, причем повторяющиеся. Напишите мне. Можете написать фразу, может быть две или три. Это помогает провести такую идентификацию. Например, фраза "мне не везет" или "у меня мало денег" или "хочу побыстрее отдать долги", мне надо закрыть кредит, или у меня нет возможности, или у меня нет времени, или, опять же, таки, у меня нет денег почему кому-то везет а мне не везет или там я ни за что не буду просить ни у кого ничего я не верю что у меня получится или мне так не жить вот это список основных негативных убеждений на самом деле которые составляют большую часть нашего токсичного мышления ну, с вариациями да? и если вы ловите сейчас что это есть в вашей голове, но я вас поздравляю, вы выявили только что причину, одну из причин того, почему не получается, например, достичь успеха, почему не получается увеличить те же финансы, да, или почему не хотят покупать ваши услуги. 50 процентов из всего не везет надо закрыть кредит надо помочь родственникам не везет очень хочу но угу. так два плюса наталья я вижу вашу фразу если вы в это действительно верите а не просто говорите себе то это очень хорошо Опять же таки, это должно отражаться на ваших результатах, Вера в жизни. Так, два плюса. Я ни за что не буду просить. У меня совсем нет времени сделать все дела, которые мне нужно сделать. Пять плюсов. Ну. В общем а так проще до да, идентифицировать когда конкретные вам примеры я привожу из статистики из практики и это то что позволяет выявить свое токсичное мышление что с этим делать ну вообще конечно нужно сделать очень классную чистку на уровне мышления это та техника которую я буду давать вам в тренинге ну, можно начать с того что хотя бы отслеживать вот эти мысли и останавливать их требует гораздо больших усилий чем провести чистку до да, постоянной осознанности и внимание ну тоже работает Так, после курса антикармы результаты есть благодарю я очень рада наталья значит хорошо проработались. молодец вот ребят вот это первый момент он самый важный наше с вами мышление вы наверняка уже миллион раз слышали Читали кучу книг, кучу слышмовов, что от нашего мышления все зависит. Это действительно так. Но зависеть может по-разному. Да? Можно тренировать свое мышление, например, тренировать визуализацию, тренировать аффирмации, ставя себе определенные цели. Но если предварительно не навести в своей голове порядок, не избавиться от вот этого мусора, накопленного годами, неправильных убеждений, повторяющихся негативных мыслей, каких-то встроенных фраз, может быть, еще из детства которые токсичны, токсичны для вашего кристалла личной силы. Очень многие техники оказываются бесполезны, там визуализация или постановка цели и так далее. Почему? Да потому что вы не сбросили до сих пор балласт, который вас утяжеляет. Поставьте сейчас пятерочки, если понятно, что я пытаюсь донести. Можно ставить себе цели, можно медитировать, можно доски желаний, карты размещать, но без того, чтобы расчистить внутреннее пространство, навести там порядок и освободить место для нового, избавившись от отравляющих токсинов в голове, это не будет работать. Или будет с таким скрипом работать. Вам столько придется прикладывать усилия, что в какой-то момент многие издаются и говорят, "Да ну его, в баню. А с другой стороны можно наоборот правильные инструменты использовать и э, зачистить полностью зачистить вот свое внутреннее пространство сбалансировать э, тела тонкие активировать кристалл личной силы и начать получать результаты просто благодаря этому уже так это работает на самом деле Дальше идем. Второй момент, который на нас влияет, второй фактор ⁇ это наше окружение. Для многих это сейчас может звучать как удивление, как так на мою жизнь, на мои результаты может влиять мое окружение. На самом деле, да, доказано с точки зрения энергоинформатики биоэнергоинформатики взаимодействия торсионных полей то есть научно доказано что на наше с вами здоровье настроение Успех, доходы влияет наше окружение, то есть люди, живые да, объекты, с которыми мы с вами близко взаимодействуем. Муж, жена. Да, это очень сильное влияние, потому что здесь есть еще, кроме там ментальной эмоциональной связи, еще и сексуальная связь да, зачастую. Ну, если не муж жена, то как бы партнер, да, там, с которым вы встречаетесь, это сильное влияние. Родители очень сильно влияют на нас, потому что они связаны с нами энергетическими каналами, и, в общем-то, генетически очень. Связаны с родителями по первой, по второй чакре особенно. Другие родственники тоже. Бабушки, дедушки, тети, братья, сестры тоже оказывают влияние. Ваши дети на вас оказывают влияние. Друзья, соседи даже на вас оказывают влияние. И коллеги по работе на вас оказывают влияние ребята что значит оказывают влияние давайте такие варианты приведу либо способствуют вашему процветанию хорошему настроению усилению веры в себя или наоборот и вы это сами можете чувствовать может не осознавать но чувствовать точно можете и связи это влияние они э, иногда когда приходят ко мне в сессии на да, на консультации и я начинаю смотреть человека да ну с ним вроде как все в порядке по предназначению тут старается работает кристалл э, пыхтит да, заводится личной силы ставит себе цели определенные с мышлением работает но что-то вот как будто бы куда-то уходит эта сила куда непонятно начинаешь смотреть близкое окружение и все становится очень понятно ребята все становится на свои места как окружение влияет на ваше процветание на ваши доходы на ваше здоровье элементарно это то что называется энергетическим вампиризмом паразитизмом негативным токсичным влиянием как угодно назовите, суть от этого не меняется. Если в вашем близком окружении находятся люди, которые нытики, которые жертвы, которые критики, да, критикуют всех и вся, которые недовольны жизнью, недовольны собой, они в депрессии или в апатии, агрессивные, завистливые, да, болезненные, вечно болеющие, зависимостями, то такое окружение токсично почему потому что это окружение Крадет вашу энергию, да? то есть делает вашу энергию низкочастотной, часто очень происходит заражение плохим настроением, жертвой, чувство вины, чувством стыда, либо просто ваша энергия забирается через конфликты, через ссоры, через претензии, через критику и так далее. Знакомо ли вам это токсичное окружение? Может быть, вам приходится в таком окружении жить, а может быть, вам приходится в таком окружении работать, да, потому что бывает так, что в семье все, слава богу, хорошо, а приходишь на работу, и такое впечатление, что тебе там сжираются день. Часто у меня клиенты жалуются. Да? И что с этим делать? Работу терять не хочется. А получается, что теряется здоровье. Да, потому что наша энергия это наше здоровье. Более того, я вам хочу сказать: наша энергия это качество наших отношений, наша энергия это наши доходы. И если у вас все время происходит а, кража, да, кто-то забирает вашу энергию, то получается, ну, кто-то крадет ваш успех и ваши деньги. И ну, очень часто а, окружение токсичное окружение является причиной того что вы не можете выстрелить вы не можете достичь успеха в чем-то вы не можете выйти на новый уровень например повышения доходов или вы там э, обучились чему-то что вам интересно например нумерологии или таро вы хотите начать консультировать а э, у вас не хватает личной силы, да, для того, чтобы запустить этот процесс реализации. Почему? А здесь может уже два фактора присутствовать: токсичное мышление, да, а может это подкрепляться еще все токсичным окружением, когда, например, вас критикуют, у тебя не получится, что ты фигню занимаешься, зачем тебе нужно э, это, да, и так далее. Да, такое окружение очень знакомо недоволен тяжело угу. выйти решилась из окружения молодец надо еще энергетику свою забирать ребята для чего я вам это рассказываю многие из вас уже умные да вы прекращаете токсичное общение у кого есть возможность да, выходите из токсичного окружения но а, там этого недостаточно нужно забирать еще и свою энергию Особенно если это было продолжительное общение, продолжительные какие-то отношения, ребята. Нужно забирать свою энергию, которую вы сливали э, все эти годы. Если вы, конечно, хотите, э, чтобы у вас начали результаты хорошие появляться, так, муж некуда деться. Тогда э, нужно овладеть навыками энергетической защиты. Это второй момент, который я тоже буду давать на э, моем интенсиве активация кристалла личной силы Вы прям себе пометки ставьте да что для вас интересно возврат потерянной энергии или навыки энергоинформационной защиты если вам никуда не деться от этого окружения то можно создать безопасную среду внутри этого окружения, безопасную для вас, чтобы вы не теряли больше ни своих денег, ни своих ресурсов, ни своей энергии. Это очень важный момент, ребят. Я говорю о важных вещах. Это наша с вами жизнь, это наши с вами результаты. И опять, как вначале я вам сказала, может вы не привыкли к тому, как это звучит, токсичное окружение, токсичная среда, энергетика, но нужно привыкать. Мы сейчас движемся с вами да, в третье тысячелетие. Уже словом энергетический вампир никого не удивишь, и понятие энергии для всех знакомо и понятно. Вот. И очень много, очень много зависит от того в каком состоянии наша энергетика и можем ли мы э, сохранить ее в целостности защитить ее это все влияет на ваши результаты на качество вашей жизни еще один фактор э, это среда э, среда обитания это то место где мы живем и на самом деле очень часто это может оказывать очень большую э, представляете себя большую опасность особенно если вы творческий человек да, если вы творческая личность, если вы а, там, свой проект ведете или продаете свои услуги, или вам нужно а, продажи совершать на работе, а, да, особенно а, хотя, в принципе, для всех это является опасным. Это энергетическая пыль, энергетический мусор а, это наслоение наслоение информации, а, которое происходит благодаря излучению человеческого мозга вот наше токсичное мышление создает токсичную среду обитания наши ссоры конфликты какие-то скажем так разборки выяснение отношений да, создают токсичную среду это как тонкая пыль которая оседает везде нас на стенках на потолке на полу вашего помещения и если среду обитания не приводить в порядок она начинает оказывать очень сильное влияние на вас и вы не понимаете почему когда вы вдруг приходите там в дом или на работу у вас резко портится настроение или начинает голова болеть или какие-то мрачные мысли приходят в голову а это может быть как раз влияние токсичной среды обитания и если вы не делаете правильных корректной чистки да, вот того места где вы работаете или где вы живете ну представьте что вы все время ходите запачканными дома постоянные скандалы вот вот представьте что там на стенах а, творится да вот представьте себе такую картину ребята. а если бы вы у себя в доме не убирали неделю ну, там пыль не вытирали, полы не мыли, не пылесосили. А представьте, если бы вы месяц, или три месяца, или пять месяцев, или год не убирали, вы представляете себе степень замусоренности вашего помещения. Вот на уровне тонкой энергии. Картина примерно та же. Если вы грамотно, корректно не убираете энергетическую пыль, создается прямо целая кладовая агрессии, негативных мыслей, которая начинает питаться, опять же таки, вашей энергией. Вы там взбодрились, пробежались, вышли, да, поговорили с кем-то приятным, послушали вебинар с Дорис, взбодрились, появилась какая-то энергия. Возвращаетесь в свою среду обитания пару минут, пять минут, энергия опускается, какие-то опять негативные мысли в голову лезут. Может, настроение портится? Это влияние токсичной среды обитания, ребят. Я думаю, что вы понимаете сами, как у вас с этим обстоят дела. Да? какие есть признаки опять же таки вам в помощь если вы не знаете насколько токсична среда то что чистить среду питания, нужно периодически раз в месяц это моя вам рекомендация на интенсиве я дам три техники потому как сделать свою среду питания не только чистой но еще привлекательной например для денег и возможностей слава богу есть такие технологии которыми я пользуюсь уже много лет но бывает что просто не просто есть мусор да, энергетическая пыль бывают есть моменты посложнее например какая-то нехорошая негативная программа или сглаз или какое-то пожелание, да, когда там кто-то у вас в гостях пришел, позавидовал и так далее. Тогда делаются другие чистки, которые я тоже даю. И могут быть определенные признаки токсичной среды обитания. Вы сейчас продиагностируете себя, тоже, может быть, выявите что-то, пишите в чат. Например, когда ломаются приборы. Неожиданно бывает, что и новые ломаются, или ну, которые недолго прослужили там холодильник, микроволновка, просто перестает работать, электроплита, фен, ну и так далее. Просто ничего с ними не происходило, никто их не бросал не крошил, ломаются. Да? Когда трескается стекло, где угодно, стакан трескается, стена трескается, стекло где угодно трескается, да? штукатурка, если осыпается, обои вздуваются, посуда, если бьется, если кольца деформируются, особенно обручальные, тут уже по-серьезней программки негативные, да? если камни трескаются в украшениях, если какие-то непонятные звуки у вас присутствуют. Да? По ночам или еще где-то, если лампочки перегорают, и ну и самый такой показательный, если у вас резко меняется настроение, как только вы пришли домой, было хорошее, поменялось на плохое. Вот это указывает на то, ребята, что среда может быть очень токсичной, да. Даже если несколько признаков из этих, это говорит о том, что есть что чистить, вот. И естественно, когда мы находимся в такой среде, то мы заражаемся этими токсинами, и наш кристалл личной силы он не может работать на полную мощность. То есть мы не можем реализовать себя так, как нам хотелось бы, потому что у нас есть определенные помехи. И наоборот, стоит убрать, да, вот эти вот отходы из своей среды обитания почистить свое окружение при возможности или научиться правильно с ним взаимодействовать навести порядок в голове и все меняется все меняется в положительную сторону причем достаточно быстро так, почти все из перечисленного угу. вот вы сами должны понимать уже да, после всего того что я вам рассказала, как это работает. И очень яркий пример, например, с покупкой услуг. У меня часто приходят, у меня много учатся, да, ребят, на нумерологов, учатся, на консультантов. И бывает такое, что разбирается классно в материале, а вот не спешат почему-то покупать а, услуги заказывать анализы естественно а, ребята приходят мы разбираемся с этим и очень часто оказывается что а, очень токсичное окружение бывает да, совершенно не проводилась никакая чистка среды обитания и все что за много лет было накоплено негативы конфликты разборки там, разводы и другие моменты все это оказывает влияние часто еще и негативное мышление там, с низкой самооценкой и так далее поэтому если например у вас такие вот вопросы в голове почему мало клиентов у меня или почему не хотят платить за то что я знаю почему не хотят платить за мои услуги за мою работу или мало платят да? или просто так еще может быть слушают когда вы просто так что-то рассказываете а вот когда вы озвучиваете стоимость не хотят давать если есть такие вопросы это как раз таки объясняется очень просто вы подвержены воздействию постоянному воздействию токсинов во всех трех факторов да, на уровне мышления окружения и среды обитания и а, если вы хотите вот сделать прорыв, то нужно работать сразу по трем факторам, ребята. То есть нужно чистить и среду обитания, нужно чистить и окружение, правильно выстраивать общение с ним. И нужно, конечно же, это очень важно. Чистить собственное мышление, да? потому что чем больше токсинов, тем мы менее вкусные. Да? То есть человек, который подвержен постоянному воздействию токсичной среды, токсичного окружения, и который токсично мыслит, он с точки зрения окружающих ну, вкусный С ним не хочется взаимодействовать. Вы же не будете кушать несвежую еду на да? вряд ли вы пойдете в магазин и выберите да там позеленевшие мясо или рыбу с запашком естественно нет вы скривитесь скажете фу и пойдете искать другой продукт посвежее вот самое, может, пример, конечно, не самый приятный, но то же самое происходит с нами, с нашими товарами, с нашими услугами, даже в отношениях, ребят, почему многие не могут, скажем так, привлечь нормального партнера, или да, там ко мне приходят часто с запросами, почему замуж не могу выйти? Вроде бы внешность нормальная, мозги на месте, но происходит общение, и потом это все заканчивается одной, двумя, тремя встречами, чаще одной вот вам пожалуйста причина переизбыток токсинов токсинов внутри да на уровне тонких тел на уровне энергетики на уровне вашего поля что усиливается да, еще раз говорю вашим окружением или вашей средой питания и само по себе ребята это не проходит То есть, если вы хотите чтобы было по-другому да, чем вот есть сейчас для этого нужно что-то делать это важно действительно делать ребята потому что есть такое понятие как критический рубеж когда э, объем токсинов переходит определенный рубеж да? то есть когда сильная получается захламленность то э, вот тогда включается апатия тогда включается неверие в себя в свои силы тогда очень сильным становится голос внутреннего критика который Говорит, ты не справишься, ты не можешь, это не для тебя, ты не сделаешь, да. То есть замедляется ваш личностный рост, ваша эволюция, и вы даже хотите, до да, изменить ситуацию, но вы не можете, потому что не хватает сил, блокируется ваша энергетическая система, кристалл либо совсем останавливается и не заводится, да, уже вот этот механизм достижения целей не хватает энергии на изменения. И э, очень четко можно отследить, на каком уровне. Да, вот этот критический рубеж достигнут если например проблемы со здоровьем и отношениями то это чаще всего связано с э, замусоренным за, за эфирным энергетическим телом если это проблемы с деньгами с жильем да, самореализация, то это чаще всего на уровне астрального тела очень много мусора э, с которым нужно обязательно что-то делать если проблемы с обучением или с памятью уже, с пониманием своих целей, чего вы хотите в жизни, то это ментальное тело пострадало, его нужно чистить. Если а, вообще какие-то повторяющиеся сложности, неудачи, дежавю и проблемы с самоидентификацией, кто я в этом мире, это на уровне каузального тела уже проблемы, то есть на уровне кармического тела. Да? Если проблемы с контролем, вы чрезмерно контролируете все в своей жизни. Это говорит о том, что существуют проблемы с верой и доверием. И тогда это говорит о захламленности подхического а, тела. Ну, э, грязь так или иначе, ребята, будет возникать. Быть совершенно чистеньким, сразу вам скажу, невозможно и не нужно, это неправильно, потому что что-то нас должно с вами удерживать в этом мире, да, иначе мы бы вознеслись уже все, будучи совсем чистенькими. Но это должно быть, ну, 20% максимум. А вот когда у нас идет уже с вами перебор энергетического мусора, вот тогда у нас с вами начинают возникать определенные проблемы которые я вам только что озвучила напишите мне у кого с каким уровнем вы чувствуете есть проблемы энергетическое тело астральное ментальное каузальное или психическое так ментальные тела астральное уже будете знать что нужно с чем нужно работать что нужно чистить пойдете ко мне в тренинг я еще и научу как эфирная астральное, угу. эфирное, то есть энергетическое, угу. эфирное, астральная ментальная то есть бывает да есть такое ощущение что прям все ну вот и представьте что вы продолжаете жить как жили как до вот сегодняшнего вебинара и встречи со мной и те сложности которые есть на сейчас вот это вот ощущение загрязненности или тяжести или токсичности или просто проблем на определенном уровне вот э, это не меняется да вот э, как было так и есть спросите себя сейчас это то что вы хотите это так бы вы хотели жить дальше это та жизнь которой вы стремитесь это то о чем вы мечтаете это то чего вы хотите вот представьте что не меняется ситуация вы меня послушали покивали согласились до да, жизнь токсична среда токсична, мышление токсично ну, вот то, что есть. Есть определенные проблемы, и вы ничего с этим не делаете. То есть никаких изменений. Завтра будет таким же, как вчера. Да? А, напишите мне сейчас: это то, что вы хотите, или вы хотели бы по-другому. Вы хотели бы большей легкости, большей ясности. Ну, и самое главное, наверное, большего успеха. А, потому что, ну, в в обществе где мы живем успех востребованность очень важны ребят по другому только наталья хочет, хочет по-другому так татьяна по-другому угу. конечно по-другому ну, я так точно хочу по-другому я периодически провожу полную чистку Полный да, анализ того где что могло вызвать накопление токсинов какие-то ситуации да, какие-то моменты и а, чищу провожу чистку провожу коррекцию потому что зачем мне тащить у себя за спиной вот этот вот баланс зачем мне утяжелять себя когда а, впереди столько интересных целей а, столько можно всего достичь на легкие? Да, не создавая сами себе помех. И хочу исправить ситуацию. Угу. Давно жду тренинга, ребят. Но если вы действительно хотите по-другому, если вы хотите правильно закрыть прошлый год и не перетаскивать собой в будущее в свою будущую жизнь проблемы прошлого то да действительно нужно воспользоваться тем предложением которое я вам озвучу сегодня в конце и пойти ко мне в интенсив по активации кристалла личной силы почему потому что есть моменты есть вещи которые нужно правильно начинать или правильно заканчивать. И что касается нашего прошлого, есть определенный инструмент, есть определенный закон, который говорит, хочешь войти в будущее, да, в новое будущего закрой двери прошлого. И это действительно так. Для того, чтобы как бы начать заново, во-первых, нам нужно с вами выявить, осознать на уровень осознанности перевести причины всех неудач что не сработало куда вы зря слились например энергетически какие ошибки допустили сделать выводы и разорвать с этими ситуациями энергетическую связь, оставить их в прошлом, не тащить их с собой опять в будущее. Да? Для этого существуют специальные техники отрезания прошлого, которые позволяют вот не привязываться именно к тому, что происходило раньше. Кроме того, нужно сделать полную зачистку мышления, убрать токсичное мышление, да, зачистить наше окружение или научиться правильно с ним взаимодействовать, и среду обитания, вот. Но и перекрыть доступ к своей энергетике токсичным людям, чтобы не было кражи вашего потенциала, ваших доходов, вашей творческой энергии и так далее. Вот так, ребята, нужно правильно закрывать, Прошлый год. Потому что если вы там выпили шампанского под бой курантов и сказали с Новым Годом, это еще не значит, что вы на самом деле провели черту и рубеж, оставив в прошлом. Да? Чаще всего, с чем я сталкиваюсь, это с тем, что весь груз проблем, весь неудачный опыт тащат с собой на спине, поэтому люди да, ближе к старости начинают пригибаться к земле. Потому что никто не учил сбрасывать этот баланс, делать правильный вывод, брать с собой как опыт, как осознание, но не тащить всю эту энергетику тяжелую, токсичную, да, или лишающую вас веры сил закрывать нужно правильно год, ребята энергетически опять же таки чтобы например те ситуации негативные которые были в прошлом чтобы они не повторились вам нужно перекрывать им дорогу те неудачи которые происходили чтобы они не повторились с ними нужно прощаться все это я буду давать ребят, на интенсиве по активации кристалла личной силы опять же таки выбор за вами я буду говорить прямо ваша жизнь это ваш выбор если вас устраивает так как вы сейчас живете отлично я уважаю ваш выбор если не совсем устраивает хотелось бы лучше это тоже выбор это тот выбор который вы можете сделать сейчас особенно если у вас есть какая-то картинка будущего к которому вы хотели бы прийти и она отличается существенно от той которая например сегодня той ситуации, которая сегодня есть да? а может быть уже пришло понимание как вы точно не хотите больше жить своей жизни и это прекрасно может быть благодаря сегодняшнему вебинару вы поняли что вот это вот это вот это не позволяет мне жить так как я хочу и я не хочу больше так я хочу по-другому Um, não вот и если у вас есть живые цели то вам со мной по пути на самом деле потому что я тот человек который всегда ставит цели я люблю достигать целей, но больше всего я люблю когда те кто ко мне приходят в тренинге в обучение в консалтинг достигают своих целей вместе со мной это круто это дает мотивацию работать дальше и меня очень радуют ваши успехи поэтому если если цели нет, давайте их создавать. Если есть конкретные цели, и вы понимаете, что вы в своей жизни хотите, чего точно не хотите в будущем. Давайте при присоединяйтесь к моему тренингу по активации кристалла личной силы, мы вместе с вами сделаем это, покажем миру, на что мы способны и чего мы стоим. Для тех, кто благодаря сегодняшнему вебинару осознал, что пришло время избавиться от э, вредоносного влияния токсинов от всего энергетического мусора который окружает вас в жизни если вы хотите навести порядок у себя в голове во всех э, сферах своей жизни во всех своих телах и конечно же если вы хотите активировать э, свой кристалл личной силы то есть запустить свой кристалл так чтобы вы начали использовать свой потенциал э, больше может быть на полную ставьте пятерочки если хотите так вижу много пятерочек давайте же хотеть менять свою жизнь к лучшему сам себе только человек может помочь никто не может кроме вас сделать этот выбор поверьте даже когда мы хотим что-то для своих детей они должны хотеть этого самостоятельно мы можем знаниями поделиться но не заставить кого-то что-то выбрать мне интересно работать с теми кто готов что-то делать для себя и я приглашаю вас на активацию кристалла личной силы. Ребят, что будет на этом интенсиве? На этом интенсиве, естественно, основная тема будет это избавление от токсинов и энергетического мусора да можно в это верить не верить здесь знаете от того что мы не верим солнце это не мешает ему каждое утро подниматься все что основано на принципах метафизики и энергоинформатики существует независимо от того верим мы в это или нет мозг человека так или иначе излучает электромагнитные сигналы так или иначе мы создаем определенную среду своими излучениями мозга и если мы ее создаем своими мыслями то мы можем корректировать в случае ее загрязнения да? то есть существуют специальные технологии поэтому этим мы и будем заниматься ребята на тренинге то есть избавляться от токсинов Восстанавливать, раскапывать свои ресурсы это очень важно. Если у вас долгое время были какие-то токсичные отношения, вы сливали свою энергетику, вас критиковали, не верили и так далее, то мы сделаем возврат вашей энергии. Ну, и я научу, как правильно взаимодействовать с такими людьми. Если нельзя, например, прекратить общение, да, то есть буду учить вас защищать свою энергетику, избавляться от страхов, от неуверенности и ставить правильные цели. Вот по итогу, по итогу мы активируем кристаллы личной силы. Это то, что я вам гарантирую. Я уже не первый раз провожу этот интенсив, и всегда после чистки, коррекции, активации происходит очень сильный сдвиг, очень сильное изменение. Кто-то становится более уверенным в себе, как минимум. У кого-то начинают лучше идти продажи. У кого-то в личной жизни меняются в лучшую сторону отношения. Кто-то на новую работу переходит. Здесь, в зависимости от того, какие вы себе цели поставите. Итак, ребят, какие есть варианты участия? На самом деле, стоимость этого интенсива, как первый интенсив в 2020 году, очень и очень лояльная, смешная, я бы даже сказала, учитывая тот объем работы, который я с вами проведу за три дня. Итак, интенсив включает в себя три дня работы. Первый день мы делаем полную диагностику, абсолютно э, полную диагностику всех сфер вашей жизни. Я сделаю очень качественный с вами анализ, анализ вашей эффективности, результативности, анализ окружения, анализ прошлого на всех уровнях, на уровне всех тел: физическом, э, ментальном, эмоциональном, энергетическом. Да? Мы выявим всех воров времени мы выявим все энергетические утечки и блоки мы сможете выявить свои ошибочные решения и действия мы продиагностируем среду вашего питания сможем выявить где больше всего накоплено энергетического мусора и вы сможете сделать правильные выводы осознать выявить для себя отправные точки да, что делать дальше то есть первый уровень это такая очень качественная диагностика чтобы пришло полное понимание кстати этот уровень можно использовать и для работы с клиентами например если вы работаете с клиентами там как нумеролог таролог и вы хотите помочь человеку разобраться в жизни что происходит то вы вот все эти техники по диагностике которые я даю можете использовать и в работе с клиентами они очень точные они очень качественные это техники которые работают на двух уровнях на интуитивном и на логическом и когда комбинация получается этих технологий получается очень четкий качественный анализ и диагностика того что реально происходит в жизни с чем нужно работать стоимость этого уровня всего лишь 1900 рублей ребята, это просто копейки да? на второй день второй уровень у нас а, а, будет ну естественно диагностика плюс тотальная чистка и коррекция то о чем я вам сегодня рассказывала весь вечер да, то есть это будет а, я буду давать техники по очищению вашего жилища от токсинов энергетических. Я буду давать техники по очищению вашей жизни от токсичного общения. Мы сделаем глобальную чистку на уровне всех тонких тел. Вспоминаем схему, которую я рисовала физическое тело, тонкие тела на всех уровнях: физическом, энергетическом, эмоциональном, ментальном. На каждом уровне, по каждому уровню буду давать технику чистки токсинов. Я дам очень серьезную технологию по устранению внутренних зажимов, внутренних блоков, будет сильнейшая технология по устранению стрессов э, после травмирующих ситуаций которые ну бывает что происходят в нашей жизни и э, медикаментозно это не лечится да, хранится все на уровне памяти клеточной и бывает что произошла какая-то ситуация там, 3 5 10 лет назад она до сих пор э, на уровне клеточной памяти на вас негативно воздействует я дам технологию которая позволит ее зачистить вот здесь же на этом уровне дам вам технику устранения деструктивных чужеродных программ такие как сглаз или порча или зависть или негативные пожелания и устранение самопорчи и по итогу мы сделаем технику возврата утерянной энергии то есть восстановление личностной силы очень объемный такой будет вот этот вот модуль второй нам я бы сказала что вот эти все техники которые вы их получите там получится у нас а, до 12 технологий которые я вам дам. это просто клад клад для того чтобы вы проработали сейчас со мной и вы в дальнейшем сможете это периодически использовать для приведения в порядок своей жизни и системы. Ведь интенсив он записывается, ребята, да. И вы просто периодически включаете запись там через два месяца, через три, через полгода, год. Вы делаете эти технологии и снова приводите себя в ресурсное состояние и в этом прелесть, да, то есть вы получаете это как бы на всю жизнь все эти техники, которые я даю, вот, то есть второй пакет включает в себя и диагностику, и чистку, и коррекцию. И есть пакет VIP, куда я добавляю еще мощные технологии сверх, да? ну, для тех, кто хочет больших результатов я там буду давать техники которые связаны с целями как правильно удержать фокус на целях как получать помощь высших сил например в достижении цели как ставить ангельскую защиту на дом на свою работу или на свой проект я буду давать там очень сильную технику манифестацию изобилия которое особенно в начале года актуально делать я вам дам технологию как правильно начинать новый год неважно что уже сейчас не новый год вот только только по энергетически на самом деле начался и его здорово правильно будет начинать вот с февраля и вплоть до 22 марта когда по славянскому стилю начинается да, в день весеннего равноденствия новый год то есть идеально правильное время для того чтобы использовать вот эту технологию там пошаговую инструкцию внедрения желаемых целей и проектов в вашу жизнь нам не и здесь же мы естественно сделаем технологию саму уже технику практику активация кристалла личная силы вот это то что ждет вас ребята на интенсиве и вип день то есть все три пакет вип он включает в себя и диагностику и чистку и коррекцию и вот эти дополнительные практики и его стоимость ребята тоже очень лояльная это только на время FM для вас стоимость 5 900 вот ребята такие варианты если есть вопросы сейчас мне пишите я могла пропустить я вам раскрываю программу интенсива первый второй день потом переверну. так спасибо буду участвовать благодарю за доверие угу. Так, да, будет в прямом эфире. вживую живую я буду проводить, ребята, этот интенсив. У вас будет возможность задать мне вопросы свои. По всем техникам я с вами буду в живую взаимодействовать. Так, консультация не входит сюда, нет поверьте мне за такую стоимость если я еще консультацию добавлю это будет мне лично некомфортно энергетически потому что очень много я в этот тренинг уже вложила на уровне создания моего намерения создания программы если вы видите объем работы он большой очень стоимость совсем маленькая если хотите мою индивидуальную консультацию можете просто записаться отдельно вот я с удовольствием вас проконсультирую ребята если есть вопросы у кого-то по интенсиву пишите у кого там недостаток веры э, к тому что это сработает давайте с вами поговорим давайте с вами поговорим на эту тему наша вера на самом деле движет нами ребята это действительно так и где бы я была без веры в то что возможно возможные изменения позитивные не знаю есть такое выражение да, беседа человека и бога просто две фразы человек говорит не поверю пока не увижу а бог говорит не увидишь пока не поверишь Вот это наверное Примерно так же, да, что если вы не верите, ну у вас и не будет получаться потому что наша вера очень сильно подкрепляет наши результаты сколько книг на эту тему написано сколько фильмов есть если вы верите что в вашей жизни что-то возможно вы уже делаете первый шаг навстречу тому чтобы получить желаемое а если вам попадается еще и хороший учитель или вам попадается качественный инструмент проверенный тогда изменения неизбежно позитивная в коучинге есть даже такой выражение что изменения неизбежно, хотите вы это или нет, но оно может произойти легко, весело и быстро, так как вы хотите, или жизнь сама вас поменяет. Вот я за то, чтобы самостоятельно создавать изменения, и я знаю, что После вот этого интенсива, вот те результаты, ребята, которые прописаны, это реальные результаты моих учеников и клиентов, которые проходили у меня этот интенсив, этот тренинг. Вы точно сможете проанализировать свое прошлое и успехи, и достигнутые ошибки, и сделать выводы. Вы точно сможете со мной, по моим технологиям, провести качественную чистку энергетическую, эмоциональную на всех уровнях. Вы вы точно сможете благодаря специальным техникам избавиться от внутренних блоков и барьеров особенно если вы их немного потренируете не за один раз не обещаю такого ребята мы положим начало для того чтобы избавляться от внутренних блоков но если вы их потренируете какое-то время они просто уйдут вы забудете о том что эти блоки вообще у вас существовали вы точно научитесь правильно ставить цели и формировать желания, так чтобы они реализовывались. Учитывая то время, в котором мы живем, мы живем в очень непростое время, в очень скоростное время, да, когда скорость событий, она колоссальная, влияние энергетическое со всех сторон колоссальное на нас. И в этом вот потоке нужно научиться правильно ставить цели. Вот так как раньше не работает уже ребята, да, там целеполагание, жесткое планирование и так далее вы точно сможете активировать свою интуицию свое предчувствие благодаря этому интенсиву и вы научитесь эффективно использовать технику исполнение желания которую я вам дам вместе с активацией кристалла личной силы что хочу сказать ребята у кого есть еще сомнения этот интенсив он не теоретический. теорию я вам рассказываю здесь на флешмобе да, на открытых вебинарах сам интенсив он практический. там мы с вами занимаемся конкретно делом анализом чисткой коррекцией активации кристалла личной силы там у нас с вами будет не теория а непосредственно работа работа с собой и это то что я вам могу гарантировать Включайтесь в процесс записывайтесь в интенсив и очень скоро уже 4 февраля вы сможете почувствовать на себе на своей шкуре как это работает уже совсем скоро получается у нас неделя с вами да? через неделю вы уже запустите процесс по очищению своей жизни от токсичной среды токсичного общения токсичного окружения и выхода на новый уровень все, что вам нужно сделать, это пройти выбрать вариант э, участия. Я, конечно же, всем рекомендую VIP. Ну, во-первых, потому что э, стоимость на него, ну, очень, очень приятная, ребята, очень приятная. Еще раз повторюсь, учитывая объем работы и те изменения, которые произойдут, ну, я бы сказала, что вообще подарочная стоимость. Ну, а во-вторых, потому что если уж инвестировать в себя если уж э, хотите изменений то наверное по полной но ну, это мой подход такой да? я вот э, в начале года начала год с поездки в индию уж если чистится то чистится я 21 день там вообще на очень жесткой вегетарианской диете, только с кипяченой водой, с йогой по утрам, с медитацией, уж чистится так чистится. Да? Там тоже почерпнула несколько техник, которые включу в этот интенсив и поделюсь с вами. Уж если менять свою жизнь, то менять и использовать скажем так, все возможности, которые предоставляются. Поэтому почему нужно вписываться в этот мой тренинг прямо сейчас? Во-первых, самое подходящее время, я вам говорила, вот сейчас особенно имболк начинается 1-2 да, февраля, и вся неделя будет вот 4-5-6 февраля. Вот это неделя имболка, это время, когда реально возможно трансформация жизни переход на новый уровень, да, когда себе нужно ставить новые цели, когда нужно очищать пространство, избавляться от всего устаревшего. То есть идеальное время, ребят, на самом деле для такой работы выбрано не случайно. Вот так, это мои аргументы, ребят. Надеюсь, вас они впечатлили. И я буду рада видеть вас на своем интенсиве. Если есть ко мне какие-то вопросы, сейчас еще дополнительно, пожалуйста, не стесняйтесь, спрашивайте. Так, Дорис, скажите, пожалуйста, в нумерологии, в консультациях эти знания применяются для клиентов за дополнительную плату? Конечно, не знания, а технологии, Наталья. Знаний-то тут больших не надо, но то, что я вам сегодня рассказала, я вам это рассказала, да, бесплатно. Хотя, да, для того, чтобы эти знания иметь возможность вам вот так вот рассказывать простым языком, мне пришлось очень много учиться и потратить очень много денег на обучение. В плане работы с клиентами очень важны технологии. Вот технологий я даю очень много на интенсиве. И, например, у меня сессия по чистке и коррекции здесь Дубая стоит 150 долларов. То же самое, что я буду давать вам в интенсиве, только в интенсиве я дам вам порядка только на второй день порядка 12 технологий за одну сессию. Ну, я применяю 345 4, 5 технологий. Когда нужна более глубокая проработка, это две-три сессии, да. И когда люди приходят на консультации по нумерологии или просто с запросом изменить жизнь, решить проблемы, я применяю меняю те технологии которые будут давать вам в том числе на этом интенсиве поэтому если вы работаете с людьми еще раз говорю для вас это дополнительный инструментарий Считайте, что вы просто получаете его за очень и очень смешные деньги. Себя прорабатываете хорошенько, с собой да, делаете вот эту чистку, выход на новый уровень, еще и получаете инструментарий для работы с клиентами. И можете на этом денежку зарабатывать потом. И этот интенсив отобьется вам за одну или две сессии по коррекциям. Еще вопросы, если есть. Наталья, надеюсь, ответила. В женском клубе нет, эти технологии не даются. Это совершенно другая, другой инструментарий, да. В женском клубе не дают таких техник. Немножко другая да, у женского клуба ориентация. Мы там делаем тоже техники, чистки, коррекции, но в более таком женском варианте итак ребятушки у кого еще какие вопросы спрашивайте интенсив мой стартует 4 февраля три дня подряд мы с вами Будем проводить вот эту вот классную работу по очищению себя, своего пространства, своей жизни. 4 февраля будет диагностика, 5 будет чистка и коррекция, будет очень насыщенный вебинар. И 6 будет вип-день с активацией кристалла личной силы и другими вспомогательными технологиями для того, чтобы улучшить процветание, улучшить благосостояние кстати очень рекомендую этот тренинг интенсив для тех кто хочет творческие каналы активизировать свои и улучшить вот покупаемость вашу до да, ваших услуг ваших товаров ваших консультаций потому что благодаря VibNU я там буду давать ряд техник которые помогут сделать ваше творчество заметным таким привлекательным то есть вы научитесь заряжать энергетикой свои продукты энергетикой и эмоциями то есть делать их вкусными с точки зрения окружающих это секрет продаж я буду давать чуть позже делать интенсив по продажам это одна из технологий но стоимость будет побольше ребят подороже пользуйтесь моментом опять же таки начало года первый интенсив поэтому для вас такая лояльная стоимость какое время будет проводиться интенсив мы будем начинать 20:00 по Москве длительность каждого два часа то есть каждого два часа каждый день два часа будет занятия ну потому что объем большой технологии 02-02 2020 шикарный день по энергетике, особенно для женщин. Я провожу специальный мастер-класс в женском своем клубе онлайн, который так и называется Имболк, Потому что 2 февраля это и имболк, и очень энергетически сильная дата по вибрациям. День, когда нужно работать с желаниями, с целями. Да? Там будем очень много ритуалов делать. Кому интересно, напишите Маргарите вот на почту, которую она здесь указала. Можете узнать про этот мастер-класс 2 февраля, как раз таки, 02.02.2020, я буду проводить специальный мастер-класс с ритуалами, с техниками и с практиками. И сразу после этого будем делать активацию кристалла личной силы 4, 5, 6 февраля. Так, буду рада видеть, ребята, всех на своем интенсиве. Благодарю вас за доверие и уверена абсолютно, что вы порадуетесь своему выбору и качеству интенсива, который пройдете. Техники проверены годами, они результативные, они эффективные, и вы в этом скоро очень сами убедитесь. На этом я с вами прощаюсь, тогда, мои хорошие, и до встречи завтра завтра приходите тоже расскажу вам кое-что интересное вот ну если не получится тогда то встречу уже 4 февраля на самом интенсиве по активации кристалла личной силы и я вас благодарю всего доброго ребята вам и до встречи